Смартфон, средства связи или портативная игровая консоль. Если взять во внимание, что телефоны вытеснили из рынка переносные игровые приставки, и тот факт, что индустрия видеоигр в целом за 2019 год заработала более 120 миллиардов долларов, где 52 приходится на мобильные игры ответ очевиден. А история о простых разработчиках, которые всего лишь за несколько дней слепили собственную игру и на этом заработали миллионы лишь подогревают интерес к игростроению. Цифровые маркеты ежеминутно пополняются нормально играми. И так как геймдев на сегодняшний день дело доступное, то большинство проектов либо являются шлаком, либо попросту остаются в тени из-за отсутствия финансового продвижения. Так как отсеять худшее и насладиться лучшим? Мы это уже сделали за вас. Смотрите Зона Гейм и знакомьтесь с лучшими мобильными играми.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 Баба-яга — костяная нога, которая добро молодца может учуять, накормить, напоить, спать, уложить и клубочек волшебный даст. Но кто она, эта добрая дарительница?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 Сначала мы откроем собственное кафе, потом на этом деле прогорим и потратим последние деньги на полет на огромном самолете, чтобы потом с голым задом остаться непонятно где и начать бомжевать в суровых условиях, сражаясь за еду и ресурсы. СИМУЛЯТОРЫ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 Платная, но ее стоимость равна одной чашке кофе. И она стоит своих денег. Очень советую. На этом выпуск подошел к концу. Надеюсь, вы выбрали для себя парочку интересных игр. А если представленного оказалось мало, тогда обратите внимание на наш YouTube-канал «Зона Гейм». Уж там-то выбор вели. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока.